Welcome to Russia. А сегодня мы уже поедем на дачу с Сашей. Он вообще не знает, что такое дача. Саша сказала, туалет это снаружи. Сначала нам не очень понятно, как туалет может снаружи. Да. И мы поедем скоро. Настоящая русская дача, да? Мы, Саша. Едем, мы едем туда. Это не Москва, Саша? нет это подмосковье а mm -hmm. там где дедовская нахабина ты не знаешь? они, они знают наверное я не знаю за химками а вы что там? это стол пути состоит единственное полтора часа у каждого русского человека есть дача каждый хочет он сказал он сказал Россия это мой мир Ну красиво! Очень красиво. Voilà, всем надо жить на даче. Ну, О, бабу, Сказка! Саша, это сказка. еще не все это? Это только первый участок. такой необычный? О, там цветочки А, это маленькое яблоко, да? Маленькое, да. Ну, нельзя клачать. Вот. О, тут то, тоже очень много яблок. Они когда полностью созревают, они а падают. А сейчас зайдем, а там? Аня. Так, я нашла электрический самовар. Сиша? А нет, это не Сиша. А? Сквари, а? это у нас скорее уже есть. Куари. Да. Так много? Я закрою тогда. Нет, там еще а, не все. А хорошо. Ну ладно, я тогда попробую это. Это вкусно, короче. А да, сорт хороший яблоко. Саша, ты живешь в рае? Привет, Антон. Это дерево? Типа вот... Антон, его зовут Антон. это что? Мы будем продавать это. Ай, да, пока Мы будем смотреть туалет как это будет выглядеть. Это туалет, Саша. Давай. Это туалет. О, май гада. О, тут это странная мебель. Вообще все, все, все, все. Это дача. А это почему это в углу стоит? Это иконы. Это иконы православной людей. А почему в углу? Не Красный угол, так называется. Это не красный. Специально. Красный значит красивый. А. Приключения в России. И вот здесь смотри. Вот французский антиквариат. И вот это очень старая книга. Кровать mm. тоже есть. Да, ну это моя комната. Ты, жил. ты жила там? Да Ой, о, такая о. культура подъем в Корее нету. Саша, <свяк> <свяк> ты что снимаешь меня? Все, все корейцы подумают, что я очень. <свяк> <без> проблем, <свяк> когда Саша приезжает в Корею, <свяк> да, осторожно. Сколько? Я фактически прицел Брузяна. She doesn't Это правда? Чисто? Саша, это тяжелый, как ты делаешь? Смотри, смотри, смотри. Вот а -а, сюда uh -huh. и вот это убираешь предплечки. Здесь, вот здесь. Прям переять надо, чтобы не было. Гужал! Не тебя! Блин, Саша, это тебе не тяжело? Нормально. Офигенно. Это магазин, ребята, это магазин. Да, короче, схема такая. Сейчас едим закуски, выпьем по буратино и пойдем за водой. Давай буратино из этих самых, из бутылки, потому что она советская, да. Хорошо? Окей. Все правильно. 10 тысяч рублей. Они чинаки такие большие. Чина, покажи. Ё. Russian style. Вот тот кейс взять, в документе Давай, это покажи. Ё. Мам, юни подарили такой. Ну Очень крутой. Вася, ты просто яблоко отряжает. Яблоко, кашеру снимает. Матвей, здесь точно так. Вот чтобы сегодня кушать. А что это? А Посмотри, это что-то в стиле дачи. В Стиле дачи? О, это, это ложка? Да. Это когда мы кушаем борщ? Да. О, спасибо. Приятно. <хрюк> что ты сделала сейчас? Так, за здоровье. Да, да, да, да, да, за здоровье. Да? да? Мы идем за водой на родник. Кто сделал тебя русский? О, очень классный стиль. это что такое? Сейчас мы идем поймать воды. Да, Юн сейчас тоже идет Это не Юджак кушать, да? Горькая Из нее делают настойки Русская осень слишком красивая поэтому русские художники такие а популярнее и талантливее. Желтый, желтый. Злая собака тут. Запах такой деревня в Корее. Давай можно пить. Не тяжело? Это соленые грибы. Соленые грибы я первый раз попробую, но очень Я хочу буху Пиво. С картошкой, Открываем и вручаем пиво. Это, как, пиво. Просто я Нет, просто он хочет снимать это. Как ты открываешь? Питер тайм. Россия. Ты умеешь? Ты знаешь, как делать? Ты знаешь, как делать? да Я настоящая русская хозяйка. Запах такой дорогой. Вообще. Очень ценное мясо. Да, похоже, вот это русские дизайны, да? Да, да, да. А, это как будто мы в ресторане. Вот это пахнет вообще сказочно. Да? Да. Вау, как хорошо пожарили. Вот это отдельный кетчуп из помидоров, которые у нас растут Ты говоришь, что они но это максимально похоже на кранишоны. Саша сказала, что вы любите кранишоны, только маленькие Да <гас> <гас> <гас> Что пьешь еще? А? <гас> Живут большой <гас> Ты все это выпил? <гас> Русская картошка очень вкусная Юн тогда был очень наивным. Он не знал, что русские друзья могут вечно придумать, за что будем выпить. <laughs> Welcome to Russia! <laughs> team! Team! Big people! Yeah! Россия! РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! Лайд Тим. Майк Это Тим. Майк Лайд Тим. Абонус. Это ты тоже ты старая носить. штука. Пойду в музей. Под New New Да. ладно. Да. Давай. когда вы выходите по лесу, хорошо. нужно за обязательно такой штук, чтобы сейчас. бить и жевать. <реш> <Чтобы реш> За время в России в России и в России ты купила одинаковый Ой, телефон 120 тысяч, пол, тысяч рублей куб, а я купила 75 <свят> тысяч рублей 50 тысяч рублей разница да, и... курсы да очень дорого у вас а сейчас мы уже такие взрослые No No Okay you. Okay, come here You are ready guys? Okay 1, 2, 3 Woooo Everybody wants can't food fight <laughs> Huh? 1, 2, 3 Everybody wants for... We love each other Woooo Доброе утро, вчера я слишком много выпила буратину. Это запечённое яблоко Позавтракал с этим И сколько всего мне дали Шерсликейс Кабачёная икра Я спросила Юни его впечатление после дачи Он тошнел а, где-то утром И сейчас 6 вечера, а он до сих пор спит Бедный Юн, давай спи Мой маленький Ашу Юн проснулся и давайте послушаем его впечатление Да, Чеда, у сегодня э, с утра, и поэтому только сейчас проснулся, 7 часов спал. Юн вообще не знал, что русские друзья вечно могут придумать тебя что-то выписать. Егор... Фушаша, Фу Фукоша, Фумиша. <с>? <с>? Как тебе, русские друзья? 이제 되게 응. 의리 있고 좋아 착 의리 있고, 착해 응. 나차가 엄청 시골에 있는 건데 응. 공기도 좋고 완전 그 영화에서 나오는 그런 곳 같았어 어, 이제 러시아 친구들이 노는 거 보니까 어땠어 나차에서? 어, 또 가고 싶어 진짜로? 응팀 <웃음> 러시아 <웃음> 왜 그래 화장실 어땠어? 어디? 각 집에 또한개 ну, Саша, спасибо тебе большое, что пригласили нас и познакомили такие прекрасными русскими друзьями. Так, корейцы, мы точно почувствовали, что такая дача. Тим Роша!